Ветрянка – болезнь, которую переносили многие еще в детском возрасте. Опасна ли она и что будет, если чесать ветрянку? Ветряная оспа является остроинфекционным и высокозаразным заболеванием, которое протекает с характерной сыпью. Вирус передается от инфицированного человека к здоровому воздушно-капельным путем при разговоре или, например, пребывании в одном тесном помещении. Диагностировать ее достаточно просто. Первым и самым явным признаком есть прыщики, которые моментально осыпают кожные покровы, а также слизистые участки. Они доставляют больному некий дискомфорт и зуд. Такая реакция вызывает желание расчесать появившуюся сыпь. Но стоит ли это делать и есть ли какие-то способы минимизировать неприятные ощущения? Итак, как бы вам не хотелось расчесать прыщики, делать этого категорически не стоит, таким образом только ускоряется распространение по телу зараженных пузырьков. На расчесанное место попадает инфекция, что может способствовать осложнению течения болезни. Кроме этого, существует также и эстетический аспект, ведь после расчесывания на теле могут остаться шрамы на всю жизнь. Бороться с зудом очень просто, лучше всего подходит подкисленная вода, которая снимает подобные ощущения. Во время действия такого средства хватает на пару-тройку часов. В целом данной болезнью страдают дети, но случается и такое, что взрослый также может инфицироваться. В этом случае ход заболевания становится тяжелее и кроме сыпи может появиться высокая температура, а также осложнение. Поэтому в случае заболевания стоит установить карантин, дабы не заразить других, а также отложить все встречи как минимум на две недели, ведь, скорее всего, в вашем окружении есть люди, которые не имеют пожизненного иммунитета к данному заболеванию. Оставайтесь всегда здоровыми, а в случае недуга обращайтесь к специализированным врачам, которые помогут быстро справиться с болезнью. Бутерброд свой доживал? Подпишись на наш канал!